Если у вас планируется ремонт, и вы будете проходить через этап сантехники, и вы точно знаете, что ваши сантехники работают с полипропиленом, то посмотрите это видео, потому что на примере данного объекта я покажу вам много различных нюансов, на которые стоит обратить внимание, чтобы на вашем объекте такого не проскочило. Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Подключение через резьбовое соединение – с прокладкой, то есть через американку, не надо. Почему? Потому что здесь можно было просто навернуть муфту, похоронить это и все, и больше ничего не надо будет делать. Никто никогда не будет откручивать эту американочку, прокладку, да, и снимать зачем-то инсталляцию и куда-то ее уносить. Не будут. Несколько доп. соединений сделали внутри того участка, который абсолютно никак не Нельзя обслужить. Буду показывать. Смотрите. Здесь у нас есть муфта комбинированная с наружной резьбой. Раз, два, три. И все три муфты с надорванными гранями. Это значит, что работали не специализированным инструментом. И просто сорвали вот эти внешние грани. А это значит, что или этот участок перетянут по отношению к этому участку. Либо он мог быть деформирован. То есть сдавлен. Для чего оставили вот этот кран не совсем понятно его надо было убрать переделать тот участок трубы полностью и целиком потому что а, вот этот участок с трубой это просто бомба замедленного действия И первых тут раз резьбовое соединение потом сам шар кран дальше здесь у нас идет резьбовое соединение дальше у нас идет вот здесь тоже резьбовое соединение то есть тут очень много вопросов к этому участку и оставлять э, вот это таким вот образом при условии того что вот этот участок у вас никогда не будет обслуживаться то есть у вас здесь станет чаша унитаза и вы полностью закроете вот этот фрагмент и не будете абсолютно иметь туда доступ так делать не стоит так делать не ну, нельзя разводка выполнена полностью на поле разводка у нас идет тройниковая это когда у нас отсутствует коллектор на котором можно регулировать Подачу воды на каждого потребителя по отдельности. Тройниковая разводка это значит, что у нас один ввод и от него идет на потребителя раз тройник, потом на другого потребителя 2 тройника и на третьего потребителя 3 тройника. И в зависимости от того, какое количество потребителей, столько у нас будет тройниковых соединений. Внутри стен заложено. Это минус по причине того, что все эти соединения у вас будут закрыты и они не будут обслуживаться. Я сейчас с руки постараюсь показать количество соединений. Смотрите, вот у нас первая пайка. Это монтажная планка под смеситель. Далее смотрите, они не захотели выштрабливать, возможно, участок. Или я не знаю, что тут произошло, но они поставили 45. То есть у нас раз, два. Дальше еще один сорок раз, два, пайка идет. Далее у нас идет из стены, почему-то они решили именно так сделать дополнительно, здесь еще один сорок поставить. Вот, еще раз, два, потом девяностый, раз, два, пайка идет. Дальше у нас тройник, раз, два. Далее у нас зачем-то здесь идет еще два сорок пятых, раз, два, три, четыре. И потом уже непосредственно сама муфта. Вот если ее не убрать э, и не переделать, не обернуть хотя бы ее э, в шумоизоляцию, ну там теплоизол, к примеру, такая просто красненькая и синенькая изоляция, ее вот застройщик сделал, а мастера эти не сделали, то шумы э, вот с этих труб будут передаваться на стены. И возможно вы замечали, когда вы живете в старом каком-нибудь доме или возможно э, в новом доме, но кто-то открывает из соседей кран и когда кто-то открывает кран, то у вас очень слышно, как гудят стены. Вы четко понимаете, что ваш сосед сейчас, условно говоря, умывается. И это вот именно проблема того, что внутрь стен заложено инженерная сантехника без разделяющих материалов то есть без прокладки и когда у вас есть заужение и отсутствует эта прокладка создаются просто те шумы которые вы можете слышать поставили это все на монтажной пене так вот смотрите когда вы на монтажную пену участок собираете что вы получаете по итогу вот этот участок он у вас смотрите он у вас имеет хождение вот и когда вы будете плиточку здесь укладывать, если вы просто монтажную пену подрежете, а не полностью целиком ее уберете, да, там насквозь шахта, да, насквозь шахту продолбили, вот. А когда не полностью, получается, срежете эту пену и не замажете капитально, чтобы у вас вот это в стене стояло, то вероятность того, что вы открутите вот эту заглушку при завершении ремонта, она ну, сокращается к нулю по причине того что участок никак не закреплен и по сути сейчас он держится просто на вот том участке на вот этой пайке он сейчас держится вот и вы просто можете свернуть вот эту трубу вот здесь и все и вам придется вскрывать эту плитку но ну, или, допустим, вы навернете сюда кран, то через годы отсюда кран вы уже свернуть точно не сможете. Вы свернете голову вот в этом участке здесь. Вот Поэтому обязательно необходимо закреплять эти участки. Также и по монтажной планке. Монтажная планка установлена. Монтажная планка установлена на монтажную пену. Вот, и, естественно, она внутри никак у нас не закреплена. Вот. И раз она у нас никак не закреплена, вот, то, соответственно, у нас э, вот в этом участке у нас будет опять проблема, чтобы отвернуть вот эти вот заглушки по финишу. Ну а если вы их отвернете, то со временем вы не сможете сюда э, поставить новые эксцентрики, если вы захотите это сделать и поменять, соответственно, смеситель. Ну а по этому участку говорить тоже мне особо нечего, по причине того, что вся сантехника у нас болтается. И сейчас ни на чем не держится. Когда вы начнете, если вы захотите вот так плиточкой, а тут смотрите, отметочка уже стояла, как у нас будет плиточка стоять, да? Если вы вот так вот закроете этот участок плиткой за заподлицо, то э, на финише вы не сможете открутить э, вот эту заглушку. По причине того, что вам взяться будет не за что, просто элементарно. И вы свернете голову вот этому э, участку здесь. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик вам был интересен и не только и даже полезен. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте палец кверху. До новых встреч, пока!